Что ты мне махаешь? говорю Буду я ничего говорить? Вообще ничего не должен записывать. Это свободный бизнес. Хочу работать, хочу не работать. Всем привет. Меня зовут Алексей Зайцев. Ну чуть-чуть хочу попять сегодня повредить, потому что задачка вредные советы. И сегодня один из таких-таких вредных моих любимых советов, который хочу дать, это начните помимо сетевого дохода зарабатывать со своей структуры. Продайте им какой-нибудь курс как преуспеть. Вот если вы умеете вести Инстаграм, у вас красивая фигура или что-нибудь еще, обязательно продайте им этот курс за деньги, чтобы вы на этом еще дополнительно заработали. Так по баллам вы получаете чуть-чуть, а когда вы, например, взяли книжку за 3 доллара, там, да, за, там, за 180 рублей, продайте ее за 300. У вас будет явный доход. Потому что вы же тратите деньги на бизнес. Потом, если вы организуете какое-то событие, сняли конференц-зал за 100 долларов, наберите в него столько народу, чтобы у вас осталось как минимум еще 200. Сделайте так, чтобы вы могли за чашку кофе пригласить классного спикера, и у вас еще остались при этом деньги. Обязательно зарабатывайте около сетевые деньги. Потому что люди, они же глупые, они же этого не видят. Они же не могут посчитать стоимость аренды зала, они же не могут посчитать, сколько себе стоимость этой книги, они же не могут а, понять, что вы на них явно зарабатываете. Они же думают, что вот вы такой святой человек, а им просто надо слепо слушать, как знаете, есть такая фраза «Если спонсор сказал, что бобер – это птица, то ищи перья». Да? То есть люди же такие, что они сразу ищут перья, все, что вы им продали, они все купят. Поэтому продолжайте. Продавайте по своей структуре все, что продается. Не обязателен доход по маркетингу плану. Самое главное, множественные источники дохода. До встречи.